привет я юра былков и это серия роликов про проволоку сейчас у меня на столе шкурка то есть наждачная бумага она пригодится нам тогда когда нужно будет делать сережки и у них надо будет запилить кончик чтобы он не тарапал дырочку которую, через которую проходит серега. и тут у меня два вида шкурки 320 шкурка и две с половиной тысячи 2500 практически полирует, 320, ну такая грубая обработка. Значит, что я сделаю? Я сейчас эту шкурку наклею на линейку, одну с одной стороны, другую с другой стороны. И получится такой универсальный инструмент для заглаживания кончиков проволоки. Итак, как это сделать? Значит, мне потребуется линейка М -м -м, потребуется бумажка. Итак, бумажка и еще бумажка потребуется. Это вот это Значит, смотрите, что я делаю. Я сейчас буду использовать клей-момент. Клей -момент. Вот. Напоминаю, как работает клей-момент. Если почитать у него инструкцию, так все написано, что надо его выдавить, намазать, намазать другую половинку, которую хочу приклеить, чуть-чуть подождать, чтобы клей перестал быть таким мокрым, он высыхает и потом слепляется мгновенно и сразу, намертво. Так, для этого я выдавливаю сюда струю одну и сюда одну струю выдавливаю. Дальше с помощью бумажки я разравниваю эту струю, чтобы она покрыла равномерным слоем. Так. Так, так, так. И вот сейчас видно, что клей блестит такой, как мокрый. И вот в некоторых местах он перестает быть мокрым. И вот этот клей готов для склеивания. А тот, который не перестает быть мокрым, ждем, когда перестанет быть мокрым. Так. Тук, тук, тук, тук, тук может ее нее подуть немножко ну, в общем вот когда он перестает быть таким мокрым он как будто поблескивает но влага такая вся основная уходит из линейки и с, с наждачной магией можно это все приложить и, и шкурка приклеится к линейке дальше мне потребуется канцелярский нож и тут у меня специальная подложка, чтобы стол не портить. И я отрезаю лишние края. Лишние края. Кусок линейки случайно отрезал. Вот, и получается такая идеальная прямоугольная штучка. Линейку подрезал чуть-чуть. Не -чуть. стараться да. в нее теперь. Злаусенцкой типа на линейке сделал я с помощью резака. Вот оно, мастерство. Так вот выглядит. Не было ничего, а тут линейка, которая заусенц делает. Итак, следующая сторона. Повторяю процедуру только со шкуркой, которая половиной тысячи. Так, слежу, чтобы тут не было никакого клея. Ну и... Вот коротенькая сторона. И опять намазываю. Тут, намазываю, тут. И Размазываю. И тут размазываем. В общем, надо получить равномерный слой клея. Так, пока клей сохнет, коротко расскажу про шкурку, что знаю. Так, Мне удалось немножко заляпать с этой стороны. Но ничего. Эх, что же так все заляпал-то? Руки заляпал, все заляпал. Итак, шкурка это абразивный порошок он представляет собой как будто песочек только просеянный определенного размера который наклеивается на бумагу клеем шкурка бывает разная чем больше число у шкурки вот это вот, тем мельче она это число означает сколько частичек абразива приклеено на какую-то единицу площади то есть чем больше количество их, тем они мельче получаются Таким образом, 320-я шкурка, это средненькая, она убирает следы после напильника. А 2500 убирает все следы от всего, практически полирует металл. И в следующих видео я буду это использовать, когда будут очистить уброшки, или когда будут упить кончик у проволоки, чтобы втыкать в ухо после кусачек. Итак, тут у меня вроде все подсохло опять я прикладываю и прижимаю следующим шагом я пытаюсь найти нож нож нашелся и вырезаю вырезаю все вырезаю опять я по линейке стал резать Иногда нужен краешком что-то делать, поэтому я вот так вот обрезаю края, чтобы они были идеальными. Но в целом, если надо только затупить, достаточно просто приклеить полоску. А Еще неплохой вариант использовать двусторонний скотч, чтобы это приклеить. Но мне он нравится немножко меньше. Почему-то я люблю наклей больше клеить. Да, почему. Итак, вот получилась у нас такая вот приспособа. С одной стороны грубая шкурка, с другой стороны мелкая шкурка. В общем, из инструментов такой острой необходимости можно заиметь какой-то напильничек себе. Самый дешевый за 200 рублей в строительном магазине. Не менее самый дешевый надфиль. Потому что то же самое, что напильник, только помельче. Кусачки пассатижи. Собственно, вот. Все. Теперь точно все. Ну иногда еще потребуется такая деревяшка, об которой можно утыкаться, ну не часто. Так, видео про инструмент все, надеюсь было полезным. Давайте удачи, скоро увидимся.